Привет, привет. Итак, пойдемте. Иди приезжай, ну, где мы, давайте. Пойдем. Да, Реброшь и Реброшь и वо... Ой, что, да, мам? Вообще, ну, не тух. Скажи-ка, мам. Да. Но... Это была, знаешь, что, колярка, да, что, клятка, да? Там рыбу там накидали, овощи, фрубки накидали, петь положил, газ включили, спички взяли, загорел пожар, все, дома. Это мультики было, что? Да. А что это, мам, за мультики? Но. Белка и стрелка. стрелка? Да. Что-то я не видела такого мультика. Вы мне потом покажете? Или он так идет несколько серий? Подряд. То ли что ты дрыгаешься его складываешь уже с краешку то? Ну конечно, надо с собой делить. Это у тебя тут самый любимый ты выставила, а? Ага. Что? Ангел рядом с кубком стоит у тебя. С И с ну, ну, это? это тот мишка, который тебя учил читать? Это какой мишка? Голубенький-то. Да. Откуда он, он у тебя? Садика. А вот как он из садика к тебе попал? Ты купил. А где твой кубок, то ли? Не понял. Он Нифига ты его, что ты спрятал его туда. А что? Ему там не скучно? Не скучно ему там стоять одному? ты Мне скучно. И медаль спрятал, ну ты даешь. Мне скучно там стоять. Да, давай он сам разберется со своим куском. Давай сам. Еще раз скажи эту фразу. Не могу уже так стоять. Не могу уже так стоять. Быстрее фоткай. Говори. Ой, фоткай. На окошко села вторая. Закрыл глаза, страха. Это что за птица? Брадья боись. Не балуйся. Или так-то у тебя не получится, да, потому что балуешь. Да мама, много читаешь. Молодец. Приготовим тебе волшебный подарок. Ты о нем, о нем... давно мечтаешь. Поздравль... Поздравляю тебя с Новым годом. Подарку прилагается волшебная инструкция. Обязательно выполняй Илх. Молодец. Северный полюс. А, с Северного полюса, что ли, письмо ты пришло? Да. Ну-ка покажи. Почта Деда Мороза с Прямо с Северного полюса с почты Деда Мороза. Ай! Я даже не знала, где это написано прочитай. А, вот здесь на печати. Вот это да. Я даже не видела, смотри, как клево. А, не у Матусов. Анатолий. За то, что ты. Прочитал стихотворение, вручается тебе прекрасная, лента красная, кофта красная, шоколадная медаль. Ура! Да. Медаль, смотри, она с лентой же. Ч, ну-ка покажи. Шоколад. Ух ты, там письмо что ли какое-то еще? Шоколад. Пойди к деду Мороза опять письмо пришло. Нет. А ты что? Вот. Что там написано? Да. А это что? Медаль. Шоколадная медаль. Так, а написано шоколадная шоколадный медаль? Ну, шоколадный дай. дом. Шоколадный дом? Ух ты, ух ты. А это вот как бы от нее коробочка, да? Везет, блин, тебе. Мне таковшее ничего не дают, не вручают.